Есть силы божественные, есть силы демонические. Вот. Игра, алкоголь – это демоническая сила. Что такое демоническая сила? Это та сила, которая больше берет, чем отдает. Вот и все. Божественная сила – это та сила, которая меняется на равных, и все… а чаще всего она больше отдает вам какой-то пользы. То есть есть разница, например, почитать какую-то мудрую книгу да, и посмотреть какой-нибудь тупой сериал. Сериал – это демонические игры-игры. Да? А, ну, что я вам говорю? Вы же сами прекрасно знаете. Вот если вы посмотрели сериал, и у вас внутри, фу, хочу жить, хочу делать что-то. Ну, ну, ну, тогда, значит, вы получили энергию. Вот. А если вы посмотрели, ну ладно, сейчас пивка еще взять и спать. Вот вас тогда выкачили из вас тогда все. Ну, если пришел с работы, уставший, и хочется ну, просто... Хочется вообще до конца все отдать, да, чтобы отрубиться. Получается так? Но ничего больше сил не остается. А так ты и получаешь удовольствие от этого <свечес> <свечес> <свечес> Всегда <свечес> по те, а, Вот чем эти эгрегоры берут? О том, что а, <свечес> они дают такое вот удовольствие, когда, вот они у вас сосут как бы энергию, и вам типа хорошо при этом. Обижаю. Но хорошо... Знаете почему? Не, не потому, что вы наполняетесь, а потому, что э, вы забываетесь. Mm -hmm. То есть, вот чем вы тупее, тем меньше вам нужно для счастья. То есть, вы, например, пришли с работы на уровне мужчины, вот, посмотрели сериал, перешли в женщину, посмотрели сериал с певком, перешли в ребенка. А ребенку что нужно для счастья? Поел и ухлел, и все. То есть вы снижаете уровень вашей психики, и вам становится меньше нужно. И это дает иллюзию, что ну как-то и нормально, вот как ты расслабился. Потому что мужчина, он тот, кто ищет силу, он напрягается, чтобы силу найти, он как охотник. Вот. А, а не как тюлень какой-то. Получается, чем меньше у тебя целей для мужчины своего, да. таких глобальных жизненных, да, тем больше у тебя сериалы, ну, на все сливаешь пиво. Да, как ну как-то нужно разрядиться, потому что ж, ну, как бы энергия давит же как-то. То есть мы снижаем свой уровень нормы. Вот этими вещами, да. да да а по идее нужно наоборот повышать искать где, где искать такие ситуации которые вас будут наполнять а не выкачивать из вас то есть это совершенно другой стиль жизни да, то есть например, вы, например утром встали там холодный душ там пошли в спортзал фух вы энергии взяли от жизни дальше вы пошли поработали получилось что-то взяли энергию и дела потом пообщались там не знаю с женщиной взяли тоже энергию вот. Уснули, восстановились, и вы в плюсе проснулись. Опять дальше. Взяли, взяли, взяли. И так вы получается, растете. Вы тогда растете, у вас становится большей силы. А так получается, утром встали кое-как. Кофеку навернули. Проехали, поругались с кем-то, слили энергию. На работу пришли, еще слили, добились себя пивком вечером. Утром встали еще и хуже, блин. Надо две кратчашки кофе взять. Вот, опять пошли. То есть, понимаете, и так большинство живет.